Угу. Да, здравствуйте. Значит, да, я был в Турции. Я в Турции. И первая, ну, первая моя остановка была в Стамбуле. И из в Стамбул. И вообще Стамбул мне не очень нравится, но... Стамбул на... не Михариса много Там ребята наши очень классные, ну, как бы церковь, русскоговорящая очень хорошая. А, но много Михариса. Там цирк по-то за русскому говоришь. А, это вот «Анина друзья», «Стресс Деса». Ну, понятное дело, что они гостеприимны, потому что они тоже из Казахстана. И там мы посрешно на да, Аня, какую-то со многу гостеприимнее, за что-то Казахстан, сигурно. И да, и корейцы тоже. И все, да. что со курейцей. А еще у них дома есть хамам. И ты им курсе хамам. Исауна. Исауна. Я сказал, если бы у меня дома был хамам, я бы каждую неделю в него ходил. А сказал, Чаку, а сама хамам, в курсе всякая сетмица до губы с Так что приехал, сразу попарился там когда протяг, виднаго после тих всячку ну и потом получается там как бы ну воскресное служение было. после и машинный дел на служба. и у них прям вот офигенная идея, у них получается есть обратный отчет времени до начала проповеди. ты да, им от а, таймер какой-то показывал, сколько да. времени время устава. прям вот ну как вот там на зади прям вот, на стене. на висит. стената. я думал, что нам тоже бы не помешало а такое. а в случае, что нет, требовали мы такого? Ну, хотя не знаю, поможет ли она нам вообще. Врачи не знали ли, что они помогли? Может и нет. Может быть нет. Да, ну, получается, вот это, ну, в Стамбуле было... В Стамбуле. Мое знакомство с церковью, очень классно, с У нас есть в соседней стране такие друзья, которые могут в случае нам ну, помочь. <связать> и потом, получается, я полетел в Анталию. После я там никогда не был. Не там. <связать> ну, там хорошо так по -по путешествовал. Там. <связать> и получается, в среду я пошел на молитвенное. И в на молитвенное <связать> собрание. Там получается, у знаком, ну, там, как бы, отвлечение церкви из Стамбула, и у них была молитвенное. И твабыше часто церковь в Тбилиси, и там ходил креститься. Я, ну я получается там туда-то не доехал, там или как их нашел, потому что у меня мобильного интернета нет. Много трудно геи за что тут у меня интернета. И получается там было трое человек. И там бежал трима человека. но как-то встреча встреча меня очень неоднозначно. И ты много стран у меня Ну то есть там. Ну, не знаю, я не чувствовал себя, будто бы у меня это... Они были мне рады, не знаю. Я больше чувствую, что я рад когда мы видят. Хотя я там только одну вафлю съел, типа... Я а там изъеду самую на вафлю. Даже я не налегал, в принципе. не семья у ногу. Да, и получается, ну, там, как бы, было обсуждение... И бы, мы обсуждали на тему там. И получается... Там э, в конце нужно было моли, помолиться. В крае да помолим. А, И э, сказали, кто хочет помолиться. И да Я говорю, я, вообще, я, я молюсь очень коротко. Я сказал молим на украдку. Они говорят, давай ты молись. тогда. Ти, ти, да а, mm -hmm. И получается, я спросил, ну я уже привык, потому что. Мы на молодежке отрабатываем все. Чем на молодежку, ты они, я спрашиваю их, а у кому есть молитвенные нужды? Я спитам, ниакую молитвенную И там женщина говорит, типа, Он, у, у, у меня вот нужды нет. И оказалось, не нужди. Потому что нужно звучит так, будто бы какие-то ущербные. Это твоё звучит, как будто бы Ну, блин, тогда может просьбы какие-нибудь молитвы. Я скажу, ну, то И говорит, нет, ни у кого у нас нет никаких просьб. И я ну, Ну, там вот этот организатор молитвенного, он как бы, да, он сказал, что вот у него нужда есть, что у него большая семья. человек, который организирует его, то я чьим он нужда? Опять детей у него. То и могу и вот получается у него работа как бы там на стройке очень много сил отнимает. То есть строите, удачи, работа тому отниму много силы. А он хотел бы больше как там физиотерапия, массаж делать? Ну то есть копоочередно да, прои массажи, физиотерапия. А, ну, немного проконсультировал на эту тему, надеюсь, что не зря. Э, После консультировок вот на основании темы. И он, ну, я сказал, я подумал, ладно, все, давайте будем молиться, и такой протягиваю ручки. И я сказал, давай, казалось бы, айди досы молим, я такая, да вам им рецепты сим? А они что-то не хватает. Пытается, я думаю, а вы здесь за ручки не бьете? Ты не можешь ехать за рецепты, потом не держите ли за рецепты, когда ты молишься? Мои привычки с молодежью, видимо. Это мой навец молодежку-то не собираны. Я говорю, ну ладно, хорошо, давайте без ручек тогда. Я сказал, ну давай, только без рецепты. Я такой, ладно, ну типа я же здесь как бы гость, нужно помолиться так серьезно, короче, я такой начинаю молиться. Я с себя на лесом гостя, много серьезно для все помолю. Ну короче, молюсь, молюсь, потом вижу, молюсь, молюсь. девушка там одна уже отошла куда-то. Вижу там еще одну меч, вечно тебя замена. А вот женщина такая уже стоит, с, с, с, с, ну, в направлении двери к выходу такая Однажды, а другая тоже же тебя стою в направлении к и вечер потом, глядя часовника. Даже по моим стандартам как-то слишком коротко получается. Я дурил mm -hmm. в, в мой стандарте твоем кратко. Ну, короче, помолился и. Помолился? Ну, слава богу, вот этот, как бы. Главный молитвенник, он меня потом проводил еще. Помолился, и он тоже главный, и мы исправил после. В принципе, так, на хорошей ноте закончился. Сечку сверчена хубава нота. И потом, получается, там, у меня, я, я, я даже посетил всего не три церкви, а три с половиной. <с а посетих не три церкви, а три половины. Потому что э, там есть Памуккале, это такое туристическое местечко. И там одно место Памукале, место. есть э, как бы останки, ну, руины церкви, которые руини, основал церкви, там. апостол Филипп. Э, ну, как бы один из апостолов Един апостол Христос. Э, и как бы... Получается на том месте есть останки церкви и его захоронения. И на твоем месте имелся э, руины на и то и той был э, погребен там. Угу. И нам получается рассказывал э, экскурсовод что получается в основном первые археологи здесь были итальянцы и не там итальянцы потому что как бы ватиканах отправил они всех искали вот все что связано с христом апостолами кое-то и лисичку, кое -то с и получается они вот нашли останки апостола Филиппа и забрали их в ватикан и тест на мир на на апостол Филипп и в ватиканах а получается вот церковь захоронения они все еще существует, и очень много христиан приходит для паломничества. И угу. тази церковь э... Паломничество? Э, ну, как бы там, не знаю. Поклонение, да? Христи... Да. Uh -huh. и, да. Церковь установила, много э, христиан идут там за поклонением. Ага. И э, получается, я вот хотел-не хотел, но сделал такое паломничество. И, uh -huh. аз, и, и без диска направил поклонение. Ну, интересно, что церковь как бы развалилась, но Uh, само захоронение сохранилось в идеальном состоянии uh, церковь то как целое разрушено обаче твое зах зах uh, За захоронение uh, гробище Gr гробище и uh, установил в много доброе наверное в этом какой-то символизм есть наверное может я быть еще в символизм какой-то что ты не совсем разобрал uh, так и дальше последняя получается церковь и это, последняя церковь это церковь uh, в Алании Церковь в Алане. Как бы они все друг друга знают, там и, и в Стамбуле, и в Анталии, и в Алане. Все эти церкви все в Стамбуле, в, в Алане, Анталия. У них, правда, в три часа дня служение начинается. Иммунная служба в три часа през дня. Я пропустил тур утром, утром, потому что я думал, что у них с утра служение. И сутринты пропуск на тур, за что-то мыслить чьим от службы сутринты. Ну ничего, я так погулял по городу, пришел к ним. И расходился, доедал к И получается, ну вот, служение началось, все нормально. Служение за почву. И потом, получается, начали пить чай. После започваю до чай. И ну я там короче пью один чай. Пью один чай. И, там поел вафельку. И, там, за, и за купил вафла. Второй чай. Может один чай. Поел. Бисквитки. Выпил третий чай. Третий чай. И такой думаю, ну ладно, пора видимо начинать с кем-то говорить. И, и после смысла, можешь я с тебя вода започшена договорился я смотрю какой-то там мужик рядом стоит и говорю, ладно, давай с тобой поговорим. И глядом один мышц той думенный смысла, добрее что поговорить с тобой. И ну, это как бы такая, что я, эм, как бы я, все -таки, ну, я сам вообще не очень разговорчивый человек. Я не сам разговорливый человек. Э, но когда ты один путешествуешь, и ты в, ты в в чужой стране. День, если вы в чужой страна, Когда приходишь в церковь, все-таки хочется какую-то поддержку. И когда ну, ну, уйти в церковь, искажешь никакого подкрепа. Да, поэтому очень ну, оценил я, что в нашей церкви обычно э, относится к новым гостям, как-то с дружелюбием. И оценив то, что в нашей церкви к новой гости има дружелюбно а, да Приятного посрещения. И получается, вот я с этим мужиком разговариваю. И, же мы же и он говорит, о, а у нас, к нам приезжал один пастор проповедовать. И казва, при нас, и один пастор да он тоже кореец. То есть все, что И что из Варны. И все, и что Практикует э, китайскую медицину. Все, медицина. И я говорю, ну ничего, себе совпадение. И я сказал, о, Твоя совпадение. Как твоя возможно? Кое-можно это Ну как оказалось, что попунь. Твоя ссылка значит твоя больше баштами притяг. Да, поэтому было. Вот, в принципе, это все было мое путешествие. Да, очень интересно. Я оценил, насколько хорошо у нас в нашей церкви, что она такая домашняя и дружелюбная. И сколько у в нашей церкви чем много домашней прятвуски. Ну, все. Спасибо.